Всем привет. С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Вы не представляете, сколько раз меня просили на Гаталя приготовить колбасу, которую могут есть мусульмане. Я отнекивался, потому что вкусная колбаса должна содержать много жира, не меньше 30%. А жирная говядина у нас – это очень дорогие трубы, они на стейке вот такие продаются. Но в конце концов сдался. Купил вот такой вот шмат, который сейчас на ваших глазах, со слезами на своих глазах, пущу на колбасу. Поехали! Перед тем, как измельчать сырье, нужно подморозить его до температуры минус пять-минус один градус. Ну, а чтобы быстрее подмораживалось, нарежу бруски как раз под мясорубку. Все, уношу в морозилку. Измельчать нежирную часть буду на решетке с диаметром отверстий 3 миллиметра. После измельчения добавлю соли пряности и старательно вымешаю. Ну и еще немного ледяной воды. А самое время вымешивания жира нарежу ножом. Мясорубка у меня его все-таки недостаточно аккуратно нарубит. вымешиваю сало руками по той же причине, что и вручную рубил. Дело в том, что говяжий жир э, достаточно мягкий, в отличие от свиного хребтового. И при вымешивании крюком вполне может размазаться по фаршу. Рисунка колбасы нормального не будет. Он достаточно, пожалуй. Набивать буду при помощи китайского колбасного шприца. Обзор на канале был. Ссылку, если не забуду, оставлю под роликом. Оболочка коллагеновая по рекомендации производителя замочила в подсоленной воде на 20 минут. Набивать надо как можно плотней теперь очень сильно утрамбовываю фарш. Вот так вот. Все, колбаса отправляется на усадку в холодильник. В зависимости от температуры в холодильнике осадка происходит от 24 часов до 4 суток. Я, чтобы не затягивать буду, Осаживать по быстрой схеме, то есть при температуре 7-8 градусов в своей самодельной камере для сыровяла. В ней температура легко настраивается. Вот эта текущая, я сейчас дверцу открыл. А вот эта вот целевая, 7 градусов. Завтра варка колбасы. Сегодня термообработка. Сначала нужно провести оттепление колбасы. Я буду делать это в духовке при температуре 45 градусов. Режим конвекции обязательно. Вниз противень с кипятком. Этот этап нужен, чтобы нитрит натрия прореагировал с миоглобином и колбаса набрала цвет. Диаметр оболочки у меня достаточно большой, поэтому на все уйдет примерно час времени. Нужно, чтобы температура колбасы внутри батона достигла хотя бы 16 градусов, идеально до 20 догнать. Второй этап – сушка. Противень с водой удаляю. Температура на этом этапе 60, все так же режим конвекции. Этот этап длится примерно 30-60 минут, в зависимости от того, насколько интенсивный поток воздуха гонит ваш вентилятор в духовке. А Следите, короче, за оболочкой. Теперь обжарка. Этап идет при температуре 80 градусов. Вот, видите, подсохло. Режим конвекции также. Гоним колбасу до внутренней температуры в 60 градусов. И пора уже воспользоваться термощупом. Теперь этап варки. В колбасном деле варкой называется термическая обработка, которая может проходить как в воде, так и в паровой среде. Кипятка сюда. Температура 80, все так же работает режим конвекции. И термообработка завершится, когда температура внутри батона достигнет 71 градуса, плюс-минус 1. Все, колбаса сварилась. И теперь, согласно справочнику колбасного технолога под редакцией Роговые товарищи, нужно в течение 5-7 часов при температуре не выше 20 градусов охладить, а потом уже отправлять на копчение. Коптить буду в самодельной коптильне, обзор на канале был, ссылочку в описании оставлю, если забуду, напомните. А, обратите внимание, как колбаса а, сжалась. Остывала эти вот пять часов с лишним, соответственно, немножко так обмяло. Видите, шкурка как выглядит. В китайский дымогенератор засыпал буковые опилки. Купить такой можно на Алиэкспрессе, если не забуду, на его тоже ссылочку повешу в описании. Сюда его. Коптить по ГОСТу можно либо при более высокой температуре, это 42 градуса плюс-минус 3 в течение 24 часов, либо при более низкой, 32 градуса или 33 градуса плюс-минус 2 в течение 48 часов. Но на самом деле время копчения очень сильно зависит от плотности дымового потока. У меня дымогенератор, как вы видели, лабиринтного типа, он дает мало дыма. И с ним можно и 48 часов коптить, 24 при высокой температуре. Все будет нормально. Если у вас дымогенератор с нагнетанием воздуха, он дымит как паровозная труба, для его использования нужна дымовая камера размером с комнату. Если у вас не такая, если у вас небольшой объем дымовой камеры и такой дымогенератор, никаких 24 часов. Там время копчения будет измеряться ну 3, край там 4 часа. 4 даже уже много будет, поэтому следите за тем как у вас выглядит продукт. Нельзя бездумно следовать рекомендациям из ГОСТа. Я вот выставил, как вы видите, температуру в 33 градуса. Коптиться у меня будет дробно. 12-14 часов копчения, потом 12-14 часов отдых, потом опять 12-14 часов копчения при температуре 33 градуса. Время копчения нужно настраивать, исходя из ваших условий. Зайдите, в конце концов, в магазин. Купите кусочек дорогой вареной копченой колбасы сервелат какого-нибудь дорогого, броншвейской. Понюхайте, попробуйте. Вот к такому результату по степени копчения надо стремиться но ну, не пахнут нормальные гостовские продукты дымом как не знаю как еще раз как как провозная труба поэтому в зависимости от того какие у вас условия какой у вас дымогенератор в зависимости от этого регулируйте время копчения и тогда у вас будет вот такой результат колбаса у меня прокоптилась успела проветриться после чего я ее завернул в пленку и двое суток она у меня лежала в холодильнике. Сделал я это для того, чтобы э, шкурка с колбасы отходила гораздо проще. Проветривание после копчения очень важный момент. Вот сколько я наблюдал за домашними коптильщиками, сколько я читал их опусов, практически всегда не вынимают все это делать коптилью, и сразу давай пробовать. Ну, нельзя так. Сразу после коптильни слишком сильный запах дыма идет. Дайте проветриться. Дайте дыму равномерно проникнуть внутрь колосы, Лишнему идти наружу. Тогда будет классный результат. Давайте посмотрим на рисунок. Ну, что, как вам такое? Не знаю. Мне нравится. И шкурка достаточно легко отделяется, видите? Что касается вкуса и аромата. Так. Ну, приятный аромат, чем-то похож на сервелатную колбасу. Не могу сказать, что я чувствую очень какое-то яркое отличие от колбасы со свининой. Вкус насыщенный, яркий. Классный, я бы сказал. Отлично. Так что, если вы по каким-то диетическим соображениям или по религиозным не употребляете свинину, колбасу из говядины сделать можно. Правда, надо постараться найти... Именно говяжий жир, ну или бараний курдюк попробуйте использовать. Хотя он, конечно, тоже даст свой аромат, другой совершенно, нежели говяжий. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Если вам что-то не нравится, впендюривайте смело мне лайк. Если нравится, ну не забудьте его шлепнуть. Я буду знать, что все делаю правильно. Спасибо за компанию, всем пока!